как ты двигаешь главное не останавливайся всем привет добро пожаловать на канал да, как это? давай давай поздороваться ребят короче ребят что такое где короче мы приехали потратили 50 долларов примерно на это все да покататься там экип вот такой вот смешной разноцветный, какой обезьяны, я даже не знаю какой обезьяны, что я тут привел, ну ладно, это не так важно. Идея, а что если сейчас? Зайти на фьючи и постараться быстро отбить, ну заработать наши 50 долларов. Штука вроде прикольная, главное сейчас у нас батарейки хватило, Фух, запыхался конечно, За запускаю эту запись, заходим в байбит. На Байбите у меня всего лишь, сколько тут? А, 0 долларов. Нормально, еще мы будем зарабатывать? Короче, нажимаем кнопку перевод. И берем 100 долларов. Вот чисто поиграться. Чтобы вы понимали, эта торговля будет такая игрушечная. Я даже не знаю, я так никому не советую торговать. Это больше, знаете, ха-ха, хики, посмеяться, поприкалываться. Ну тоже, знаете, не каждый раз мы тут в этом стоим. Тут, кстати, интернет нормальный, более-менее 3G, 3G ловит. Беру соточку перевел. Все, на балансе 100 баксов и давайте я стрел монеты, признаюсь, мы, нам это капнула идея, мы такие поднимались на подъемнике и я уже смотрел монеты, которые можно как-то торгануть. Мне нравится АПТ, а ПТ сейчас есть локальный уровень сопротивления, от этого уровня есть какая-то никакая реакция. И поймите меня правильно, это тупая торговля, я так никому не советую торговать. Фул плечи максимум риска, как говорится, да. Но от этого только интереснее. И 100 долларов на балансе. Нажимаю кнопку продать. А, по рынку все правильно. Нажимаю запись кнопку. Да, делаю запись экрана. Что потом осталось на балансе сколько? 9 долларов. Надо взять и найти еще 9 долларов продать. Все, зашли. Или не зашли, говорит, недостаточно маржи. Насколько я зашел по деньгам? Я зашел на 247 АПЕ. Ой, АПТ. АПТ умножить на 247, это 18 на 240. Это долго считать, это где-то, я думаю, тупой. 3. На 4-5 тысяч. Ну, по факту с плечами просто. Наша цель заработать сколько? 50 долларов, да? Но ну, если 60, мы еще шаву там купим, ну тогда вообще будет это, типа, классно. Я вообще как это муха, знаешь. Я с этого спускаюсь. Ты же видел, я два раза навернулся. Пока эти вот еще одел, и у меня вообще ничего не видно Вот. Как этот. В смешариках есть чувак, который не боимся моих лотов. Уже один доллар в плюсе. А давай подожди, надо это. Я думаю, просто прикинуть, где вообще будет этот, ну, типа, take profit, так, 48 долларов, а я хотел 17, а если 17,7, это сколько? Это 76, а 75, 64, вот, 17,75 я поставлю, наверное, take, 17,75 take, и посмотрим на график, насколько это низко, 17,75, ну, это, кстати, не так-то и низко. Ну, и не так высоко. Ну, да, надо сходить на коррекцию. Я не знаю, сколько тут понадобится. Минут 20. Стоп-лосс я буду уже кон контрить. Контрить. Новое слово контрить. Руками за уровнем. Вот, сейчас покажу вам. Где-то вот здесь я буду стопиться. Это в случае, если все пойдет не так, как нам надо. А нам надо, сейчас покажу, вот сюда вот. Чтоб цена дошла. Они это видят. Я им показываю. Пальцем там тыкаю. Надеюсь, это видно. Вот туда цена доходит. И это у нас получается... 65 долларов. Есть туда не дойдет. Но я надеюсь, дойдет. Мы сейчас пока тут погоняем. Я думаю, как ферверки понял. Должно быть все нормально. Ну вот, ребята, открытая сделочка. И мы сейчас еще катаемся. Знакомьтесь. Василий, оператор и помощник. Уй. Чуть-чуть не уда. О, первого лица. Катаемся вместе с Мокс боксом. Все нормально? А чё нас не пустили на эту штуку? На поздно я? Поздно? В режиме онлайн, прикинь. Мы все показываем. Ой, уже минус 6 долларов. Это мы уже одну саурму потеряли. Ноги ставятся. И такой, ой, едешь туда вот вверх. Ты, снимаешь, Ты думаешь? Нужно не идут цифры. Идут. А, звук типа. О -о -о -о. Чуй, а -а -а. чуй. Вот это, вот это ничего себе. Вот, это не быть, не не эти, эти качели реально такое. Да одно видео никто не поймет. Не, я думаю поймут. Ну трос. А это кто-то что-то. Вот какой-то порушальник где-то что-то. Шкодник. -мо, уже минус 37 долларов, слышишь? Что-то походу не в ту сторону открылся. Меня убило, прикинь. За 3 секунды? За 3 секунды. Меня убили. Что обычно делают, когда убили? Усоединяются? Засними за это, я думаю, это будет интересно. Сейчас Ща, пойдем. Но ну, это это, как говорится, выполни. Блин, ну если сейчас это не получится, мы больше это, мы больше не торгуем. Не, сейчас если заходим, что уже сейчас типа с риском. Ну давай, вот я сейчас проанализирую. Надо реально. Смотрите, уровень мы пробили, да. Сейчас тут уже надо реально с головой подойти. Включаем 15 минутный таймфрейм. Так, это мы локалочку пробили, но мы локалочку, я бы сказал, закололи, не пробили, поэтому, я думаю, можно еще раз попробовать шартануть. Правда, АПТ так страшно шортить. В том плане, что такая монета... Ну, она не поддается грубо говоря там кому-то анализу там только если по стакану вот кстати вот это вот торговля это тупая торговля потому что ну что сейчас от меня зависит вообще когда приехали на отдых надо отдыхать это так мы больше так чисто за лайф контент прикольно да необычно никто такого не делает а вот есть нормально торговать то все-таки лучше стакан открыть там четко видно заявки покупки вот эта вот вся тема и там вот таких вот неожиданностей не будет можно было бы, конечно, этот видос не показывать, да? Мы, наверное, покажем. Ну, да. Блин, а если сейчас мне еще эту... Я просто даже не успел сообразить. Мы тут с тобой сидели, 2 секунды, бэм-бэм, и все, и бэм. Ну, типа, спасибо, было приятно. Ну, ладно. Сейчас нам надо забрать, и уже получается... Не, я сейчас минимум забирал бы, долларов 200. Ну, типа, потому что мы уже рискнули, как бы, на 100 так-то. Сейчас поставлю 100%, это 17840. Это на 190 долларов будет. Нажимаю кнопку подтвердить. Давай так, если сейчас получается, то окей. Если не получается, больше такого контента не будет. Или... Э, 200 тысяч лайков. 200 тысяч? Офигини, нет. И контент такой будет. Нет, 200. А как плюшки делают? Они просто на рандоме говорят, полтора миллиона лайков наберете. Да, они набирают. И они набирают еще больше. Давай хотя бы, не знаю, 10 тысяч. Ну, ну давай 15, и то это невозможная цифра для моего канала, типа. Короче, если эта сделка заходит в минус, то больше такого контента не будет. Да, такого тупого. Ну типа развлекательного, такого тупого. Если <с заходит, то будет. То будет. А если вот не заходит, то надо только 15 тысяч лайков. Чтобы мы возобновили рубрику. Рубрику тупой торговли. Рубрику торгую на наугад. Рубрика торговли с телефона. 5. Минус 2 бакса. Минус. Минус. Э, сколько гривен? Минус 60 гривен. Или там 80. Короче, ладно, мне, мне надо сэкономить зарядку. Сколько тут процентов? 17%. Блин. все так мало процентов. Хотел чихнуть. А что не чихнул? Да ты ты хотела. Спасибо, спасибо. Я знаю, что вы хотите пожелать здоровья. Да. плюс? Ну, скрываю. Мне кажется, хотя. Я же хотел за сколько 200. Но. Лимитку никакую не ставим. Вот я тоже думаю, что надо, наверное, поставить. Я просто думаю, надо взять типа процентов, типа поставить. Я думаю, мы съедем и у нас уже будет все как надо. Будем Вася ждать еще. Или закроем и просто отобьем убыток. <звук> Или подождем. Вот, наверное, едем, и там, наверное, уже все будет нормально. Короче, ребят, мы уже покатались. На часах 22.13. Мы, наверное, просто сейчас поедем. И пускай еще сделка будет открыта. Потому что сейчас 77 долларов. Хотя ее можно было уже столько раз закрыть плюс 100. И там перезайти. Еще раз забрать. Но типа ладно. Короче, пускай висит. Если зайдем в город и там накапает то, что нам надо, то зайдем, еще и купим. Больше гормы, может быть. А так уже накатались, короче сил нету, думали тут подождать, что-то посидеть, но уже просто поедем домой. Maybe, maybe там это будет то, что мы хотим. Тут оно как будто сейчас вообще пойдет на пробой, поэтому я сейчас беру прям по рынку закрываю, потому что чую я, что сейчас реально может пойти пробой этого уровня, поэтому беру прям по рынку покупаю. Вот так вот все неординарно столько сидел <сил> в сделке несколько часов получается чтобы потом взять и просто перевернуть эту позицию почему перевернуть? ну просто смотрите на 5 минутке, ну прям идет явное поджатие к уровню 18300 ну прям вообще настолько уже поджимаемся и если раньше я ожидал какой-то отскок там надеялся, то сейчас после этой консолидации я не знаю, мне кажется, тут сейчас реально пойдет просто пробой этого уровня я конечно могу сейчас ошибаться <сил> и это самая была идеальная точка чтобы зайти в шорт, но ну посмотрим, короче, и то, что сейчас оно тут поджимается, ну, как будто бы реально что-то там собирается пробивать, вот ну, вот 7 я бы поставил тейк, но это довольно-таки высоко, короче, ребята, как бы это странно не звучало, но эту сделку я тоже закрываю, мне, короче, надоело немного сидеть, нашел я монету, спел монета не ликвидная, жесткая. У нас на балансе 168 долларов осталось. Ну, короче, заходим. Беру тут... А, тут максимум... Ё-моё, тут максимум с половиной плечо. Короче, нам это не подходит. Короче, он пробил, но не так, как хотелось. Поэтому... Поэтому опять буду шортить. Я уже заколебался шортить, конечно, за сегодня. Ну, ладно. Если бы стоял в лонге было бы все хорошо. Уже в лонге было был бы хорошим. вышел Вот что главное. А, да, хорошо, что вышел шорт. Ну, сейчас опять зашел. Ну, ну просто, если бы пробой был, он бы был хороший. Хотя, кто его знает. Ладно, короче, надо хавать сидеть. Еще, ребята, домой не приехал. Вот уже скоро должен быть на часах, уже почти полночь, да. А сделка у меня до сих пор открыта. Сейчас эта позиция приносит сколько? 140 долларов, да. Ой, как она мне уже надоела, хотелось бы ее закрыть и забыть, но буду тянуть, наверное, до 250, вот отметка 17,8, мне она как бы нравится, поэтому до 17,8 будем тянуть. Если цена упадет до 17,8, это получится у нас 245 долларов, вот такая вот сумма меня устраивает, поэтому до 17,8 будем держать эту сделку. А я пока поехал дальше, чуть что интересное появится, сразу вам обо всем расскажу. В общем, ребята, вот так я заканчиваю данный видеоролик. Я думаю, вы догадываетесь, что это за бордовые пятна. Я, в общем, стою такой на улице, записываю для вас окончание видеоролика, показываю, как ставлю лимитки, как закрываю позицию. Вижу, у меня там осталось 2% на телефоне. Вижу то, что у меня телефон вырубается. И думаю, запись у меня сохранится. Ну, потому что ж телефон должен сохранить. Поэтому он, короче, запись не сохраняет. Я прихожу домой, и у меня сразу начинает просто из носа рычем идти бордовая штука. В общем, штука произошла, сам не знаю, что это произошло, но сейчас лежу, до сих пор, потому что течет. В общем, смотрите по графику. Мы с вами там пытались и в лонг, и в шорт. Если бы мы с вами вот этих вот действий не делали, нас бы и ликвидировало на эти 200 долларов. А так вы видите, мы с вами словили сейчас прям хороший такой шорт. Единственное, что сейчас я вам ничего не могу показать, как там сделка, как я ее закрывал, но потому что, говорю, у меня ничего не записалось даже вот сейчас. У меня там 17%, потому что я прибежал домой, поставил на зарядку, чуть подзарядил. Сейчас на балансе 400 долларов. Давайте с вами проверим, перейдем в ордера и перейдем в реализованный пнл это то что у нас получилось заработать либо же потерять как вы видите первая наша сделка по апт я вот ниже листаю чтобы вы понимали там все ничего нету вот это вся история минус 99 это то что мы потеряли потом минус 20 минус 12 это минус 32 дополнительно и заработали мы 232 то есть перекрыли убыток на 100 долларов и 32 доллара, грубо говоря, 100 долларов у нас получилось чистыми. И это же у нас четко видно по балансу. Сейчас мы это можем обновить. И давайте возьмем эти деньги, переведем. И, кстати, шарму мы все-таки... Поели, Так, меняем с деривативного на спотовый, ставим максимум и переводим. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать что-нибудь прикольное в комментариях. Вообще не ожидал, что будут заканчивать так видеоролик, но что есть, то есть. Раз уж начали записывать, на это доводить это дело до конца. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.